там поехали дорогие друзья все вы знаете ситуации до после наша команда переделала ее наоборот после до внимание на экран ребят послушайте я по спине а, братан, она мне еще и по челюсти попала. М -м -м, сестра. Слушай, давай Ирина фильм, да? Пацаны, зарядка срочно нужна. Блин, Вань, дай воде, а! Эх, говорила мне мама, не поступай в ПТУ. Сынок, не поступай в ПТУ! Лучше посмотри на мое шикарное тело. Пропуск покажите. Э, пацанчик, потянись-ка. Всё, опусти, опусти, опусти, пожалуйста, опусти. Тут и там станут чемпионами! И лишь один из нас сохраняет спартанское спокойствие. спасибо of books, of poems, кто подъехал к принц на белом коне присаживайтесь Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99. 99.